Княгиня была действительно умна. И она во время посольства выдвинула неожиданное для византийцев предложение о том, что она хочет принять христианство. Вот это византийцев, судя по всему, застигло врасплох. Вот она так их переиграла на дипломатическом поле. Теперь им пришлось подлаживаться под нее. Если в вопросе торговли они должны были под византийцев подстроиться, то здесь наоборот. Византийцам надо было тут же принимать решение. И временно это принятие решения было не так уж много. Потому что если они будут долго размышлять, Ольга поймет, что они колеблются, значит они слабы. Значит им надо принять решение. Хотят они этого? И что от этого последует? Говоря современным языком, я осмелюсь себе высказаться по-современному. Ольга поставила их своим предложением форс-мажорные обстоятельства. И заставила их проявиться не за церемониалом, а в реальности дипломатических отношений. И византийцам пришлось дать согласие. Но давая согласие на крещение Ольги, они действительно попадали в ловушку. Став крестной дочерью императора, она стала членом императорской семьи. То есть, она ему ровня и родня, как он попался, вы представляете себе? Теперь с ней и с Русью невозможно вести отношения, как с язычниками. То есть вот так вот обвела. Это говорит, конечно, о незаурядных дипломатических талантах, об уме. Не всякого сомнения. Но это понятно. Если она управляла землей до самого дня своей смерти в 969 году, Понятно, что это была женщина выдающихся способностей, как организаторских, так, конечно, и интеллектуальных. И в тот момент с ней никого в Европе, в Западной сравнить возможности нет. Да и в Византии тоже.